И в этом видео вас ждет обзор питания и фудкорта на данном пляже. А также вы узнаете всю важную и полезную информацию, если вы собираетесь на отдых в отеле Альбатрос Аква Блю 4 звезды и отеле Альбатрос Аква Парк 5 звезд. Итак, время работы этого места с 10 часов утра до 17 часов вечера. Но только в виде... Бара. Естественно, тут вы можете выпить алкогольных и безалкогольных напитков. Из алкогольных стандартно пиво, ну и типа крепкие местные алкогольные напитки. С безалкогольных, естественно, Пепси и другие подобные напитки. Ну а также водичка и самостоятельно можете сделать чай или кофе. И, кстати, если в отелях будет достаточно высокая заполняемость, то на баре будет постоянно присутствовать очередь. По крайней мере у нас было это на протяжении всего отдыха при условии, что отель Альбатрос Акваблю 4 звезды был загружен примерно на 80-90 процентов, а Альбатрос Аквапарк 5 звезд примерно на 20-30 процентов был. По загрузке. ну и время обеда начинается в 12 часов 30 минут и заканчивается в 15 .00. как вы видите на своих экранах для такого меню я думаю этого с головой достаточно ну и давайте тогда пройдемся по меню значит на протяжении всего времени когда мы тут брали себе покушать меню практически никогда не менялось. Всегда были булочки для хот либо гамбургеров. Были макароны и картошка фри. Из мясного, как вы видите, были либо наггетсы и жареное мясо типа для гамбургеров. Или сосиски вместо наггетсов. То есть вот то, что я видел всегда было в таком вот виде и естественно всегда в наличии были овощи это морковка капуста огурчики помидорчики и маринованные овощи из фруктов я попадал только на мандарины но как правило фрукты очень быстро всегда заканчивались и из того что я замечал они особо не пополнялись но вот еда была практически на протяжении всего времени обеда в общем вот такое разнообразие меню друзья во время обеда на пляже лично мне и моей семье этого было с головой достаточно для того чтобы мы могли просто покушать на пляже и не возвращаться в отель в принципе в отель мы обедать ездили буквально пару раз и то для того чтобы снять для вас обзор обеда следующий момент друзья это если вы захотите посидеть и покушать за столом на этом фудкорте так вот нужно вам понимать такой вот нюанс о том что этих столов ну в количестве их буквально там до 15 штук на этот весь пляж это очень мало ну просто ни о чем и эти столики как правило все время во время нашего отдыха в этом отеле были заняты дальше кроме питания и напитков Тут всегда можно было бесплатно покушать мороженое. Значит, всегда в наличии было, как правило, оранжевое, розовое и коричневое. Оранжевое это со вкусом манго, розовое со вкусом, по-моему, клубники, и коричневое, естественно, со вкусом шоколада. Иногда за мороженым была очередь, а иногда мороженое нужно было набирать себе самостоятельно. В общем, для обычного All-Inclusive вполне нормальное и вкусное мороженое. Кстати, покушать мороженое на пляже можно было только в определенное время с 12.30 до 14.30. На этом все, друзья, если у вас остались какие-то вопросы, то обязательно пишите их в комментариях под этим видео, либо пишите ваши отзывы по этому фудкорту и по этому пляжу, я обязательно их почитаю. Не забывайте заглядывать в описание к этому видео, потому что там я оставлю для вас полезную информацию. Ну и не забывайте подписываться на канал, жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых моих обзорах. Желаю вам самых лучших впечатлений от всех ваших путешествий, до новых встреч! новых встреч. Пока-пока.